Thank you. Я росла, огромный двор был у нас, э, здесь вот в Касторном. И так оказалось, что я была старше всех. И я собирала детей, мы с ними делали спектакли, мы с ними помогали, э, значит, э, одиноким старикам, которые жили. Нас очень хвалили за это, нас это воодушевляло. Мы, э, значит, с, э, собирали деньги, чтобы купить открытки, поздравляли, елку организовывали, ходили в походы. И вот однажды мы ушли в поход, ушли мы на... Сахарный завод, не знаю, сколько там километров, я их увела туда. А была метель, зима, нас искали с милицией. Мы пришли назад пешком до сахарного завода, купили там булку, съели и пришли назад. И я их привела назад. Ну, конечно, родители тут, они не церемонились, они... Ясное дело. На следующий день мы вышли, сидим все во дворе, все ребята вокруг, грустные. и Идет Клади Анисимовна, была такая учительница в первой школе. Она так остановилась, мы подумали, будет ругать. Посмотрела и говорит, быть тебе улющительной учительницей. Потом мне вспоминались ее слова, и до сих пор я помню эти слова. Вот как-то так и я выбрала эту профессию. Такие учителя были хорошие, и нам нравилась история, мы с удовольствием ходили на эти уроки. Поэтому не выбора не стояла история. Мы должны сохранить основы, те, которые были заложены десятилетиями многими поколениями учителей. Ну а новые уроки, я вам хочу сказать, что они как-то ну, стали ярче, стали мобильнее, больше успеваешь сделать вот с применением технологий, больше успеваешь сделать Но урок. Когда я пришла работать в училище, а это было профтехучилище Саларск, номер один, и очень такой почтенного возраста учитель мне сказал, «Никогда не оскорбляйте подростков». Вот я помню это до сих пор. Потом они вам душу отдадут. Вот такие отношения, добрые отношения с ребенком, внимательным нужно быть к ребенку, с юмором нужно где-то подходить к ситуации. И я думаю, сложится, особенно со старшим. Я люблю работать со старшим. Я помню, когда я вела урок, ну, может быть, это было лет 10 назад, я вела урок блокада Ленинграда, и дети плакали. Я смотрела, глаза полные слез. Сидел, значит, 11 класс, глаза были полные слез. Сейчас я это вижу редко. Возможно, они привыкли даже к тем событиям, которые вот с экрана льются. Это постоянное вот это вот негатив. Этот. Возможно, они к этому привыкли. Хотя привыкнуть к этому очень сложно. Ну, мне кажется, дети стали более прагматичными. Нужно понимать, где ты находишься, с кем ты разговариваешь, какого опыта перед тобой человек. А может, у него вообще нет опыта, когда эти маленькие дети. Конечно, вот разумность поведения учителя – это самое главное, самое важное. Нас они тоже учат иногда ну тому, что нужно понимать, прощать. Ведь бывает такое, что как-то ребенку ответил иногда так мимоходом или задел ребенка, да, в его чувствах каких-то. И ребенок прощает тебе. Мальчик был, и он как-то не прижился в одной школе, там он в коррекционную школу попал, а оттуда он пришел с такой характеристикой, с плохой. И здесь он, я не хочу себя хвалить, нет. И здесь он, значит, он... На учете стоял здесь, на внутришкольном и в районе, значит, и, когда, и вдруг он на последний звонок приносит цветы Значит, я спрашиваю классного руководителя, вы распределяли? Он, Нет, он сам выбрал. И он сказал, вы знаете, меня многие ругают, а она меня жалеет. И вот это возможность очень долго вот услышать от ребенка, у которого, по сути дела, покалечено циклами она меня жалеет, надо жалеть Проработав столько лет, я поняла, что звание получить в одиночку невозможно. Я отношусь к этому спокойно. Я себя заслуженным учителем не считаю. Спасибо тем, кто увидел, кто посчитал, так, кто кандидатуру мою, ну я не считаю себя заслуженным учителем, потому что ну, нужно еще расти-расти, до заслуженного учителя. Но, знаете. То, что, значит, отметили, спасибо всем большое. И, ну, придется, наверное, Я вообще на пенсию собиралась. коллектив очень сильный, вот. И сегодня творческий. Молодежи больше сегодня в коллективе. Самый старший опять получился, как там во дворе, так и в школе. Значит, и, конечно же, без коллектива невозможно добиться таким Я приросла просто к школе. Я просто приросла. И вот невозможно без общения постоянно потом по телефону вечером вот постоянно мы общаемся и в общем-то у нас у всех хорошие отношения у нас психологический климат в школе хороший. спасибо большое очень тем кто шел по жизни рядом знаете я такое изречение прочитала недавно самое главное какой какие дороги мы выбираем в жизни но еще главнее кто идет с нами по этим дорогам вот мне попадались люди конечно очень хорошие опыты. Я занимаюсь любимым делом. Я всю жизнь занималась тем, что я люблю. Я люблю историю, я преподаю историю. Я люблю работать с детьми, школу, школу люблю свою. Я работаю в школе с детьми. Все, что люблю, все я, я осуществляю на практике.